Всем привет! И сегодня я отвечаю на вторую порцию вопросов. А, опять ко мне поступили вопросы, которые задала Ежиха Арина. Или же а, Арина Ноябрьский месяц. Она просто недавно... Ноябрь... А, фу, блин, стрелец. Извиняюсь за выражение. А, она просто меняла никнеймы, поэтому я ее путаю. Поэтому извиняюсь. Но да, это... Арина задала мне вопросы, и сегодня я постараюсь на них ответить. Спасибо за вопросы, и давайте мы приступим а, к первому вопросу. Итак, а, спасибо за комплимент, то, что шипер, а, наша фанатка, спасибо огромное за теплые слова. Вот, а первый вопрос. А как ты съехала от родителей? Я от них никуда не съезжала. <с Joshppy> Поверьте мне, я от них никуда не съезжала и не собиралась, потому что у меня родители очень а, понимающие, очень добрые, хорошие, теплые родители. Очень их сильно люблю. Да, поэтому я от них никуда не съезжала и не собиралась. Вот. А, потому что, во-первых, мне еще нет 18 лет, во-вторых, я их очень, да, сильно люблю и ценю, да И обожаю Но еще также у меня еще, я не живу ни в каких общагах, я не живу где-то там отдельно Мне еще даже нет 16, а так как я в колледж так и не собиралась поступать И я иду все-таки в 10 класс, то, ну да от родителей я ближайшие годы-два точно никуда не съеду. Поэтому, да. Вот. По крайней мере, мне нужно, чтобы исполнилось мне 18 лет, чтобы я хотя бы там сехала от родителей. Но мои родители очень хорошие люди, так что, скорее всего, вряд ли я даже в 18 лет от них съеду. Потому что мои, да, родители очень понимающие люди, и даже когда я начинаю записывать видео, то они понимают, они уже знают о моем YouTube канале уже давно, кстати-ка, и, ну, когда, ну, где-то они в 21-м году узнали о моем YouTube канале в 20-м еще не знали, вот. И э, когда я говорю, то, чтобы они вели себя максимально тихо, потому что я записываю там какой-нибудь ролик с Колсом, то, да, они говорят, ну, ладно, хорошо, не будем 15 минут мешать, и я вот записываю. Они очень хорошие, понимающие, огромная им благодарность, вообще очень хорошие родители, я их обожаю. Вот. Ну, еще второй факт, почему, наверное, скорее всего, у меня нет э, каких-то почти посторонних шумов, но кроме того, то, что там ветер за окном или машины приезжают. Э, это потому, что у меня, я единственный ребенок в семье, у меня нет ни братья, ни, ни сестры. И с одной стороны это очень хорошо потому что очень тихо все но иногда бывает скучно да. так что да я никуда не съезжала все в порядке а... и нет я не был тапком за тупые вопросы я на любые вопросы стараюсь найти подходящий ответ так что не переживайте вот а, тебе нравится Мир Винкс? Да, мне на самом-то деле нравится проект, идея очень хорошая, мне она прям писец, как понравилась, но я не очень люблю рисовку в Мире Винкс, не очень люблю, я не фанат рисовки в Мире Винкс, вот, поэтому я смотрю чисто из-за сюжета, а, в, то есть, да, в мире, Винк, э, в мире Винкс я смотрю чисто из-за сюжета, Потому что мне он очень сильно понравился, особенно второй сезон Мир Винкс», который я начала только недавно смотреть. Там Нитландия, «Дин Динь-Динь и вот в этом духе. Потому что я тот человек, который ранее фанател от... от Фейс Диснея. Знаете ли, вот этот мультик, где там день динь Фауна... Ай... Э, ну, я забыла их имена, но на самом деле я раньше очень сильно фанатела по этим маленьким феечкам. Вот, да, очень хороший мультик, так же, как и Винкс, но Винкс у меня все-таки в фаворитах, так что да. Вот, Да. Так что Мир Винкс это очень хороший проект, мне он действительно очень сильно нравится, но, наверное, скорее всего, из-за сюжета, а не за рисовки, потому что рисовка мне, кстати, да, не очень сильно понравилась. Да. А третий вопрос. Твоя любимая вкусняшка, к примеру, мороженое, торт, печенье, вафли, пирог, пирожное или какая-нибудь газировка? Нет. На самом-то деле, из всего перечисленного, это мои обыденные вкусняшки, которые я ем ну, практически каждый день. Вот. Поэтому... Да, поэтому это для меня обыденность. Но я очень сильно люблю ватрушки. Я их, Вы даже себе не представляете, как я их сильно обожаю. Я люблю ватрушки с творогом и ватрушки с вареньем. Так что я очень люблю ватрушки. Так что да. А, так что, если вы ко мне попадете в гости, то, скорее всего, увидите на полочке много ватрушек. <смех> да <смех> я очень любительница ватрушку очень сильно также я люблю безе и очень сильно люблю поки поки это японские палочки которые э, заморожены шоколад политый на них шоколад э, с каким-то вкусом и это очень вкусно я поки обычно там беру в школу на какие-то особенные дни очень вкусная э, вкусняшка, но, блин, она так дорого стоит в Москве, да. Наверное, где-то в районе 250 рублей. Это очень дорого, вот, за упаковку Поки. Вот, так что я стараюсь не тратить деньги, и я ее беру очень редко. Вот, а из газировок мне очень сильно нравится Кока-Кола с ванилой. Я этот вкус просто обожаю, но, блин, она такая заразительная. Какая-то зависимость некая от нее. Вызывает привыкание очень сильно, это газировка, поэтому я ее стараюсь меньше пить. И вообще, в принципе, я газировки почти не пью. Так же, как и чипсы, я ем очень редко. Поэтому да, потому что я слежу за своим питанием. Итак, а твой любимый цвет. Сколько раз я говорила, что мой любимый цвет это фиолетовый. А также, а, да, один факт обо мне, я одержима этим цветом в прямом смысле это слово. И у меня очень много вещей фиолетового цвета. Даже у меня одежда есть фиолетового цвета, и в основном я хожу в одежде фиолетового цвета. <laughs> так что если вы встретите на улицу девочку, которая полностью одета в фиолетовом цвете, возможно, это я. Присмотритесь. Вот. А, ну, также мне очень сильно нравится синий, потому что у меня синий ассоциируется с космосом и со звездами. И вот в этой всей вот этой вот астрономии, да. А я тот человек, который очень сильно любит астрономию, все вот, -вот, -вот космоса и дела, поэтому мне тоже очень сильно нравятся синие, у меня даже есть, есть какие-то вот различные вещи с космосом или синим цветом. Так что да, я держу мой фиолетовым цветом и тематикой с космосом я их просто обожаю но также да мои любимыми цветами являются фиолетовый и синий вот но еще также я хочу сказать то что фи... цвет не зависит от твоего знака зодиака вот и да у каждого свой любимый цвет это по-разному да. А пятый вопрос, какие то фанфики читала про свой любимый Шиблутера? На самом-то деле из фигбука, который у меня поставлен как приложение, на самом-то деле я от него редко читаю фанфики, в основном я читаю фанфики там из ютуба, ранее инстаграма, вот. И если говорить про вообще в принципе полноценные фанфики, то мой любимый фанфик это «Скованный тьмой», очень сильно его обожаю, потому что там Вальтер переходит на добрую хорошую сторону, а все там меняется и все вот в этом духе, да, вот. Если говорить, ну это прям мой самый любимый фан, именно прям полноценный фанфик Фейбуке Скоттина тьмой рекомендую к прочтению. Вот, но, но также у меня э, любимым э, также у меня есть любимые комиксы, а, и также фанфики в Инстаграме. Я чаще читаю фанфики в каких-то других социальных сетях, на ВКонтакте и в Инстаграме, я есть ВКонтакте. А, но Инстаграм принял ислам, так что, так что да. Единственное, что у меня осталось от Инстаграма, это скорее всего за скриншотенные фанфики, которые я иногда прочитываю, Ради своего удовольствия у меня даже был автор, который прям был моим фаворитом среди всех этих фанфиков. И я реально читала фанфики с инстаграма, мне очень сильно нравились эти фанфики. Один из них сюжет был, который когда там Блум там скучал по Валтеру, и потом к ним явился домой по Гардинию, и потом Блум там его отнесла там, в свою комнату, вот, и Валтер там еле шевелился, проснулся, она чуть ли не рыдала там, вот когда вот э, э, когда держала за руку Валтера, в принципе Да, это очень трогательный фанфик, я вообще, у меня прям от него слезы текли Ну да, я чаще всего читаю фанфики э, в инстаграме, но сейчас, так как инстаграм, его больше не существует в нашей стране то у меня все фанфики заскриншотены. И, слава богу, я их заскриншотила, чтобы потом их время от времени перечитывать. А вконтакте тоже есть фанфики, которые мне очень сильно нравятся. Равнодушие очень хороший фанфик. Вот. Тоже рекомендую к прочтению. Сама я тоже хочу прочитать полный фанфик Равнодушие, потому что я его пока частями читала в вконтактах. Вот. Поэтому, да. И... Да. Также я люблю из Пинтерста читать различные комиксы. А мой любимый комикс это, по-моему, где они были детьми, если я не ошибаюсь. И там они знакомятся в виде детей. Там типа, вот, знакомьтесь, это я там, Лума, там, Валтер. В принципе, да. Очень прикольный. Такой хороший комикс. Еще я помню, был комикс еще, где там они вдвоем лежали в одной кровати и там говорилось про то, как, про родителей Блум, в принципе, так что да, как-то так, вот такие вот у меня любимые фанфики, да, я люблю читать фанфики, либо в контактах, либо в инстаграме, за скриншотины, либо из ютуба в озвученном виде, либо из пинтереста, редко читаю фигбуки, на самом-то деле очень редко, но все-таки я их стараюсь как-то тоже читать, ну, потому что иногда мне бывает лень <смех> Также я очень сильно люблю свои работы Очень сильно иногда я их прям перечитываю, у меня аж прям душа греется Так что да Если говорить, больше вам мне нравится любовь и ревность или противоположности притягиваются То я вам скажу, что мне больше нравится противоположности притягиваются, Потому что э, в любви и ревность» там достаточно простенький сюжет И не особо так вот все зациклено очень сильно но зато есть что вспомнить потому что именно с любви и ревности я начинал свой топ канал вот а вот противоположности притягиваются это уже больше там уже прям такой серьезный проект так что это скорее всего в плане такого вот уже в профессионализме уже доходит так что да мне очень сильно нравится противоположности притягиваются даже несмотря на то что там есть какие-то различные ошибки которые я вижу и которые, я понимаю, вот, допустим, мне указали на ошибку, там, в первый сезон, там, в первую серию. Типа, в алфей посыпались звезды, когда надо было написать, надо алфей посыпали звезды. <coughs> Даже один комментатор, типа, ä, сказал то, что в Алфею классно происходит, так что да. Даже несмотря на эти ошибки, я очень люблю свои работы, очень сильных обожаю. Так что да. Кроме как э, других различных фанфиков, я обожаю свои фанфики. Так что да. Ладно. Спасибо за вопросы. Я на них стараюсь ответить. Вот. И э, если вы хотите мне что-нибудь задать, я на них тоже постараюсь ответить. И достаточно хорошо ответить. Так что да. Всем пока, мои звездочки. Надеюсь, мы еще очень скоро увидимся. В ближайшее время я буду пока что короткие видео выпускать, но самый э, ближайший проект, который будет, это 6 сентября. Так что ждите от меня очень хороший проект. Скорее всего, вы будете от него плакать, потому что это очень грустная часть. Очень грустная. Так что да. Всем пока, мои звездочки. Надеюсь, мы еще очень скоро увидимся.